Здравствуйте, мы будем смотреть сториз Давы и Карины, ну а потом новые войны, свежие. Вот. Ты посмотрел на неё? Нет! Я всё видела, ты на неё посмотрел! Да ты не смотрел я! А тебе было бы приятно, и вот так с... опять? Мне приятно. Да вы чё я никуда не смотрел! Мы расстаемся! Знаю, ну не смотрел я никуда! Ты ч? Ты ч на не посмотрел? Тренируется перед съемками. Вот до этого клипа вот. И прикалывается и матом ругается. Вот. Сейчас все внимание сюда, потому что я вас познакомлю с красавчиком инстаграма, иди сюда. Да, Пранкер-банайщик. Это не только для вас красивая картинка, но и для пацанов очень крутой, мощный контент. Все вот базис, здесь да? вот, нет, правда, Короче, переходи скорее. Он снимается, пранки в инстаграме, видимо, и на ютубе, может быть, снимает. Вот так вот, милиция задерживает. Давайте на карусельках покатаемся, а? Ты что, гонишь, что ли? Калабы, дети, что ли? Да, для и... малышей, для таких. Ты сама катайся. На карусель, карусель, начинает растет. Это сказки, песни и веселье. Заповы, Карина. Включи, мне нравится. Как Карина, кар... Карина красотка просто. Бешеная просто. танцует под новый под новую песню Дикая любовь от Давида и смотрим сторис Давида Самое время сейчас выйти на улицу и прогуляться А зима-то еще не кончилась еще снег идет и очень-очень холодно. И можно ругаться. И увидели даму красивую. И стали с ней фитнесом заниматься тоже вместе. А дама начала танцевать под новую песню Давы. Сумасшедшая любовь. Дикая. И он с ней сзади стал танцевать тоже под эту же песню. Вот хорошенькая. 2 мой новый трек "Дикая любовь" выходит уже завтра, и первыми его услышат те, кто на меня уже. ВКонтакте. Поэтому прямо сейчас обязательно свайпайте и подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте отписывайтесь, ну так, Марина. Ты это колбаски то взял? Закуси всегда найдется, а ты взял три полпяти, я договариваю. Я тебя когда-нибудь обманывал? Сейчас и будет. все будет. Он на месте. Пошел один. Это что такое? Раз бутылка. Опа. Это что? Такое? Два бутылка. Три бутылка. Рыбалка без воды просто. Как водка без охоты. Марика. давай, давай быстрее. Собирай. Там Серега уже звонила, уже под домом стоит. Да, тебе еще, Валера, горчику положила. Вот к чему мне борщик? Борщ? Мы что, туда есть, едем? Мы туда пить едем. Половить рыбу едем. Это, ты главное скажи, ты 3.05 положила? Конечно. 3 по 05, 3 по 05, вода на рыбалке, вам трудно понять. Святой источник, а не бухать. 3 по 05, 3 по 05, святой источник надо принять. По-моему, получилось, это просто реклама. Покупайте святой источник. Как твое настроение? Шикарное! Правда? Нет! Меня все бесит. Меня все... Ты меня бесишь! Ты меня Если бесит, успокойся. Говори спокойно. Меня бесишь! Ты меня бесишь Ты меня, меня бесишь! Прекрасная! Погода прекрасная! Воздух прекрасный! Вы не прекрасные! Простите, я что, наступил вам на ногу? Да. так вам и надо! какой-то а? глаз Вера... какой-то кра... какой красный у него. Почему ты грустная? Дима забрал вещи и ушел из дома. И что, вы разводитесь? Да. Мне так жаль. Правда? Нет. У меня нет настроения. Это а у меня нет настроения. Это сейчас у тебя его не будет. Главное соблюдать спокойствие. Спокойствие соблюдать. И будет все хорошо действительно будет хорошо катюшка катюшка люба катерина читает книгу люба а ее муж аркаш соседней комнаты что-то делает не один еще, еще, чуть -чуть. Я с тобой поиграю. Давай. А сейчас я одену на тебя наручники. Ты готов. Так все, блядь! Пришл что-то изменить просто в их игре. Здрасте. Невозможно одеть наручники. Наручники можно надеть! Одеть можно ребенка или больного. Главное, учить? Надеть, одеть. Учить пришло. И заниматься русский язык не знаете. Надеть наручники. Поняли? Поняли. На По правилу. стала говорить правильно. Да б твою мать, какие-то. Правильно, не звоню, а звонют. Дальше. Хаминки ТВ. Здарова! После моего видео про фразы, которые нельзя говорить своей женщине, на меня обрушилась волна мужского негатива. Мол, я каблук, подлезал всем девушкам планеты, и речь вы не про. Что ж, дорогой мой брат, по кожаному шлангу. Давай разбирать. Если ты не обзываешь женщину дурой, не вспоминаешь при ней свою бывшую, и тем более не ставишь ее в пример. Это что, ты прогнулся? Здесь такая же связь, как между веслом и брачным периодом. Ежей, мать Вот еще камень. А ежики, е. Yeah. И на погоду, похуй. мужик должен делать и говорить, что хочет. Всем согласным с этим. Мужик должен думать, что он говорит. В любой ситуации. С изречением я советую пиздавать во второй век, покупать рабыню и быть мужиком. А еще жрать сырое мясо, воевать с кочевниками и подтирать жопу травой. О, Запреты. Вот если бы твоей дочери уже ее мужчина запрещал бы все, тебе бы как отцу нормально было? Дочь, да, открывай клетку, я тебе тут пожрать принес. А если не хочешь, чтобы женщина общалась с какой-то компанией, сделай так, чтобы с тобой ей было интереснее. Конечно, стукнуть по столу и проорать со слюной изо рта. Я запрещаю тебе езжу! Простите. Это проще, тут не нужно думать. Но помни, что гораздо ценнее мощный мозг, а не кулак. Пользуйся? Не благодарю. Будем иметь в виду Иван и что-то на столе увидел. И сейчас куда-то в рот вставит себе. Дорогая, так хорошо, что мы снова вместе. И я хотел бы это отметить. В общем, я тут дешевый билет через Елизаря нашел. И мы летим в Гонконг. В Гонконг? Классно, мы полноценная семья. Вы вдвоем езжайте, я а у бабушки побуду. Уйдите, моя бусинка. Хорошая дочка. Все поняла. Что родители уедут. Надо родителям отдохнуть. Пошли, пошли. И тут звонит. Алло, Пупсик, а ты где? Я в Гонконге. А почему мне не сказал? Со своей женой, потому что. мешай. Я ее сказал, что ты не появляешься. Все, прощай. Ах, так, значит, да? Ну хорошо, я тебе спокойно жить не дам, понятно? И опять гуляют с женой просто. Супчик, едят. И, и жена увидела фотки с любовницей. Ну, ничего. Из человека человек уходит. извиняюсь, уважаем. Чуть-чуть, копейку. Помоги. А не, блин. не Вот жалобяра сам кофе пьет за полторушку. Чуть-чуть. Да. Не боли, иди сюда. Не, да я одноразово пью. Пошло отсюда, не боли меня. А. Вот бомжаров. Бомж при пристыдил за то, что другой тоже бомж, просто. Фу, лучше три в питьем. И ушел просто. Настюшка. Короче, тупо сам 15 человек размотал зажигалкой. Ничего себе, четко. Настя? Настюха? Это что такое? Это что за что? Запахло. Чё? Чё? Чё? Берега попутала, а? Ты чё, на районе мужиков не осталось? Настюх, Настюх, ты Настю. Молчать. чё? Молчать. Чё? Чё? Чё? Чё? Чё? Да чё, чё вы, чё вы угомонитесь? Настюх, Сейчас ты ещё получишь. Настюк, ты что? Настюк, ты ж знаешь, я волк, я однолюб, мне больше никто не нужен. Брат за брата. Что? Ой, блин, это не то. Что тебе не хватало? Брат мне за сестру. Добрая, и женственная, и ласковая. И ушатайтеся надо могу. Настюх. И включил ей песню любимую. Это еще не все, вот, смотри. Это, это что? Это тут что? Это чё, мои любимые семечки? Да, я в ТБ сгонял, купил. Девочка растаяла от семечек. Брат, давай за сушняком сходи, пожалуйста. Без смысла? Что такое сушняк? Воды захотелось. Сходи, сам сходи за сушником. Что, тебе трудно, что ли? Давай сходи за сушником. А что, тебе трудно, что ли? Сходи за сушником. Давай, кто больше, ешь на брысек сделает, тот не пойдет. Да? Давай! Да? Давай. Давай, давай, начинай. Давай. Ага. Давай, давай. давай. Не, давай. давай. Ты первый сейчас. Да. Я первый. Да. Ну давай. И этот ноль. Ага. Давай вместе сходим. Пойдем. Еба отправились за сушняком за каким-то. Девочки же вместе в туалет ходят. По одной теме я ночью в, в своем доме. Пойдем за мной. Так кричишь мими куханы. Не пойду, я миня «Есть что Что-то говорят друг другу ладить? на своем. «И вообще сейчас -то -то тогда». «Пошли вместе и боятся Ладно. идти дальше. Внутрь». Сыр. «В туалете свет горит даже». «Чё боюсь на...» <свист> Мама. Пошли в туалет, давайте за кустом. и убежали. Сахалет, <свист> таковай их приключения. Женька, но все, что-то Большая просто, очень большая. Правда, прекрасно. Чей? Лан Крузи, правда ворот? Тойота. Вот, солар походу одежду делает. Тойота делает одежду. Я вам обед, куарндая, Круги рюкилл мать, Плеваться нельзя, дед. Чипадмаш? Сморкаться можно. Прикул, прикул. Братан, один круг, а этот клинч? Держи его. И угнали мотороллер. Старинчик. Ты помнишь, плыли в машине? Да, да и тут погасли Светлый, все две звезды. А можешь вы жесты поиграть брови? Брови. <соцентрический> старичок, старичок. <соцентрический> Ты помнишь, плыли в машине? Да, да и тут погаслив все две звезды. А можешь, пожалуйста... <соцентрический> старичок, старичок. Это как Лещенко был. Давно-давно. Девочки, что-то расскажут. Если ваша дружба закончилась, то это не значит, что она была плохая. В принципе, это относится к любым отношениям между людьми. Просто, ну это как бы жизнь, и рано или поздно все заканчивается. Вот это я сейчас, конечно, Америку открыла. Может быть, вы, конечно, удивитесь, но люди еще и со временем меняются взрослеют там меняют взгляд на мир. И вы как бы тоже меняетесь. И, соответственно, люди, с которыми у вас совпадали интересы года два назад, уже вам как бы не подходят. И это окей. Okay. Конечно, это немного грустно, когда люди уходят из своей жизни, и вы чувствуете, как между вами пробегает уже такой холод. Но и что поделать, жизнь преподнесет нам новых людей. Просто будьте благодарны человеку, с которым у вас когда-то были какие-то отношения. Ведь когда-то они приносили вам радость, и ваша дружба была настоящей. Здесь никто не виноват. Просто вы перестали подходить друг к другу. Если ваша дружба... Виновата просто жизнь, что люди расстались. Если вас достали соседские дети, которые очень сильно шумят, скажите, через розетку, что вы гномик, живущий в розетке, и вас срочно нужно покормить гвоздями. Добрый дядя. Гвозди в розетку. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующий эфир завтра. Спасибо.